Дорогие наши женщины, представительницы лучшей части Казанского федерального университета, от всего сердца поздравляю вас с замечательным и всеми любимым весенним праздником – Международным женским днем, 8 марта. С давних пор этот день имеет для нас особое значение, ведь именно нашей стране одной из первых в мире стали так масштабно и заботливо подходить к реализации и защите прав женщин во всех сферах жизни – я с особой гордостью хочу отметить, что смелое продвижение к своей цели и заветное упорство в успехов всегда было и остается в характере наших представительниц прекрасной половины человечества. Трудно представить историю и развитие российского государства без вашего созидательного вклада. Невозможно говорить об университете без упоминания ваших имен. Дорогие наши коллеги, сегодня вы... Стоите во главе наших славных институтов Мехмата, финансово-экономического, экологии и природопользования, Елабужского нашего филиала, а также юридического факультета, Высшей школы бизнеса, Института передовых образовательных технологий и нашего замечательного лицея имени Лобачевского. Многие из вас руководят работой кафедр, научных центров, медицинских подразделений, департаментов и управлений. Вы на ведущих ролях проведения научных исследований и организации учебного процесса. Наконец, вы просто честно выполняете свою работу и порученные дело. Сегодня вам подвластны практически все профессиональные высоты. Ваши неизменные качества, как надежность, ответственное на отношение к работе и учебе, позитивный жизненный настрой и творческий подход к решению любой проблемы восхищают нас, нас мужчин и вдохновляют на преодоление приходящих жизненных трудностей. Первый весенний праздник, день 8 марта, всегда символизирует теплоту и доброту, наполнен радостью и цветами, подарками, лучезарными улыбками и искренними чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, коллег и сказать им о нашей любви, уважении и благодарности. Я обращаюсь к вам, наши дорогие женщины, от всей души хочу еще раз поздравить всех с этим замечательным, светлым, солнечным днем. Пожелать вам добра и радости. Вы воплощение самой жизни. И пусть эта жизнь щедро поделится с вами заслуженным счастьем. Пусть любовь, забота и поддержка со стороны дорогих и близких людей всегда будут вашими неизменными спутниками. С праздником вам, дорогие коллеги! Берем, берем, берем, хромат ли хатун, козлар!